То есть тут вот, пешком можно дойти смотри? Ну да. До этого острова? Да, там в тапках найти. Типа, Посмотрите какие-то камни. Ну и скользко, да. Скользко от этих каким. Да, да. Это возросли. А водичка какая чистая. Мы все-таки. Махита. Крепость. Краби остров. Островок правда похож на краба, на какого-то осьминога. Сейчас поищем крабов. Нет, вон сидит. Вон. А, да, вот-вот, да. Серый такой, темно-серый. Вот ну, он. Да. Пшены на каяльке Телефоны контакты Время еще только девять часов, еще почти ничего не открылось. Смотри какая сидит на камне. Это баклан. <соц> <соц> цапли. У тебя все бакланы, что в чайке бакланы? Нет, может. это точно баклан. смотри, видишь худой, У тебя Да не приближает ка? Нет. Плохо. Далеко? Далеко, да. Видишь, какой нос-то у него? Длинный, клюв, У него не нос, а клюк. Ну, клюк. Так что, прибуду оставаться. Точно. Там, здесь водичка чистейшая. Но он не черный, он серый. Так как нету песка, никакой извести здесь нет. Вчера был дождь, где-то примерно до обеда, сильный с грозой. Но водичка сегодня теплая. Мы вчера уезжали в Бахчисарай, поэтому не знаем, когда тут и как тут дождь шел. Когда закончился вернее. вообще не сказать что-то народу много но это еще утро причем пасмурное утро такой вездеход едет народ только еще идет на пляж ну и просто гудает. А мы сейчас идем на Кипарисовый. Ну уже порядочно, да, народу-то. Время 9.21. 22 августа 2020 года. Дежухон на кипарисовой. В сторону моря больше людей идет. Последствия вчерашнего дождя. Наша любимая чебуречная. по пути. Обратно пути обязательно сейчас Здесь очень вкусные чебуреки с сыром, с ветчиной, с мясом. Всегда сюда заходим, каждый год. Крымская натуральная косметика. Мы в сове. Цены. На вкусные чебуреки. 80 рублей. Сейчас мы пойдем туда. Да, вот и приехали наши чебурики. Горячо, бери за бумажку. Сейчас вот это совсем другое дело. На набережной чебуреки не берите. Это вот самый настоящий чебурек. Очень вкусно. Я моментально все съел. А я растягиваю добрости. Основной, кстати, парк развлечений. Детские, если видно. Какое особое время. Он работает с 6 вечера. Да, но работа только вечером. Странная. Мы могли весь день работать, только в день мы заработали. Дети беднем и денег. Какие у нас тут беседочки? А время 10 часов. Заповедные бухты, бухты, гравини. У вас будет целый час у времени. Куда ятка там делать? Вот не знаю, интересно. Честно признаемся, мы там не клеим ни в какую да? лодку. Искай, девушка. Тебя с ней сфотографирую? Девушка. Мы сейчас тоже куда-нибудь пойдем, купаемся, да? Если место найдем. А что ты не Хорошо, сидеть, море, на стайде, да, <падать>, Сейчас полезем на эту гору. Я тут, ты не знаешь, как она Сгорал чак. Мама очень хочет залезть на нее. Что ты? В очередной раз только отропаться. Шеходной туристический маршрут полчак 2. Ну смотри, я задом иду на гору, а ты уже устала. Иди задом, так легче. Покорили эту горку. Да. Мы с Меганом. А мы сейчас на горе Алчак. Кая. Сколько здесь народу уже ходит. Раньше было 2-3 человека. А сейчас тут Белые толпы ходят. Нормально. Ты там не свалишь, по Я нет. Уйди оттуда. Я, если что, кубарем туда ухочусь. Вау! Голова, наверное, кружится. Да, что проблем? Он сидит тоже на <звы> Я туда не пойду. <звы> я не трус, но я тоже боюсь. Мама! Уйди оттуда. Отвесная скала, да? Вот там люди смотри, как тараканы. Ты там по тропе ходят я вас вижу экстремальный спуск Мама, у нас прирожденный скалолаз издевайся, издевайся. Боится идти, я говорю, спускайся Я ей показываю, куда ногу ставить Где рукой опереться Мы уже почти везде Ой, почти спустились с этой горы Дмей есть? Знаю. Не знаю. Не видел пока ни одной. Если есть, я не пойду. Так, вот тут на аккуратно, оп. Что, надо? Ну, может спуститься вниз, можешь скакать Рыба пошла можно по ней конечно она больно сыпучая пойдем лучше здесь по низу. тут река вымыла вот и все практически на голову береги Придем где-то в районе Эоловой арфы А нет, наверное, даже ближе к мосту к чертовому сейчас узнаем вот собственно в районе этой лестницы мы и вышли а вон тоже люди с нами идут. что там еще дальше есть там, там далеко пришли? там а вот если я туда пойду там туда... будет лестница там он еще чертовый еще мостик там а далеко там еще Обратно. Обратно в город. Я вся сырая. Какие горы! Домой пошли. Вон, там еще лавочка стоит, лавочка и уходку поставили. Ну, ладно, пойдем. Обратно спускаемся уже по тропке. и все, весь наш подъем закончился.